Время у нас 9 утра, что-то ударило, что-то ударило. Вроде есть даже вес какой-то килограмма, больше двух у этой рыбы. О, хорошая, о, хорошая, на взяла, хорошая, подматываем ее, подматываем, хорошая, ну, а сейчас... хорошая, хорошая, сейчас для его я попробую ее подвести опа опа вот она родная вот это неплохая да но это побольше 3 килограмм какая зачетная скажем щучка счетная щучка. это даже подлежит взвешиванию и аккуратному ее поднятию в лодку чтобы подсачить. так резинка резинка живая двойничок вот он разогнулся вот довели ее видите как двойничок разогнулся достаем сразу вот видите что с двойничком произошло и можно даже его в принципе потерять Но вот есть тут, вот видите, какие механизмы Так, ладно, пока это убираем Стороночку Даже вот сюда бросаем И Ух, ничего себе Посмотрите, вон интересно Поймал не одну щуку А даже две Сейчас мы Хирургическими инструментами Посмотрите Значит, мы поймали не одну щуку, а даже две. Посмотрите. О, видите? Это же надо быть такой жадной щукой, а! Ну зачем же, зачем же быть такой жадной щукой? Вот, я вам сейчас покажу, насколько эта рыба потянет. Насколько эта рыба потянет не мы поймали три щуки посмотрите мы поймали сразу же значит один заброс и три щуки он посмотрите что творится так это на подкормку вот такая вот щука кстати зря я выбросил надо было сначала взвешать а потом выбрасывать это же я с килограмм выбросил из рыбы. Ладно, решаем с тем, что есть. Так, вот эта вот щучка в моих руках а, потянула на 5 килограмм. Ровно 5 килограмм эта щука.